Доброго времени суток, дамы и господа. Игра стремительно меняется. Компания Blizzard стремительно адаптируется к различным изменениям, как игровым, так и происходящим в реальной жизни. А в середине ноября произошло довольно-таки интересное событие для тех игроков, у кого учетная запись зарегистрирована на РФ. Произошли отключения телефонных номеров. По этой причине мы лишились некоторых... Удобств в игре. Нельзя редактировать заранее собранную группу во вкладке «Подземелье», во вкладке «Рейды». И также мы потеряли 4 бонусных слота в нашем рюкзаке, в нашей основной сумке. То есть, если мы на текущий момент откроем интерфейс, откроем наши сумки, то тут у нас 4... Место просто-напросто под замочком. Мы нажмем плюсик, нам предложат прикрепить номер, но при прикреплении номера вылезает ошибка. Само собой, видя эти замочки, мы нереально дезморалимся. Мне, видя это, очень грустно на самом деле. Какая-то такая микропаника происходит. Имеется аддон, чтобы просто-напросто убрать эти надоедливые замочки. И чтобы не вгонять в себя какую-то депрессию, я реально рекомендую этот аддон. Я его уже заранее скачал. Включу его, покажу вам название, и вы увидите, как это все работает. Вкладка «Модификации», все мои абсолютно модификации. Можете чуть помедленнее раскрутить этот видосик, глянуть абсолютно весь их список. Быть может, для себя что-то найдете интересненькое. А нужный нам аддон называется «Hide in Backpack Button». «Скрытие увеличенных слотов сумки. сумке». Перезагружаем интерфейс, немножечко ждем Также все аддоны имеются в вк группе Если вдруг кому интересно, можете правда глянуть, поизучать Что-то отдельно можно скачать, что-то архивом Все уже просто-напросто от вас зависит И теперь открыв сумку с включенным этим аддоном Нет этих замочков, ничего абсолютно не имеется И мы не дезморалимся Круто? Да, круто. Единственный небольшой баг, который я нашел при использовании этого аддона, этой модификации. Когда мы вступаем в бой, эти замочки все равно появляются. Но когда мы из боя выходим, то сумка становится 16-ячеечной. Как-то так, само собой, ссылочка на этот аддон будет в описании к видосику.